На 33 этаж Грозного Сити Это три здания а, Вот они, часы Практически рядом Те самые огромные, которые больше сейчас мы пошли самую звезду а, Город весь в огнях Кстати а, Прошу прощения а оказывается, вот где охрана, что там нельзя снимать, я поняла. Вот, мы успеваем снимать немножко закат. Вот он попадает, красивый, обалденный. Очень красивый. Вот, конечно, ветрено. что я в книге рекомендую длилась.